Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на сегодняшней нашей встрече. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой животрепещущей теме, как удаление зубов. Многие пациенты задают вопрос, нужно ли удалять определенные зубы? Не нужно эти зубы удалять. Возможно, зубы стоит сохранить. И какие зубы стоит сохранить, а какие зубы стоит удалить? Мы работаем в центре Институт базальной имплантации, в который приходят пациенты с очень тяжелыми случаями парадонтита, потери костной ткани, с большими деформациями челюстей и с очень разрушенными зубами. Но наряду с этим мы видим многих пациентов, которые приходят к нам с достаточно хорошим состоянием зубов, которые не потеряли свою форму, положение зубов и вполне могут иметь отличный прогноз по дальнейшему функционированию и существованию. И как же разобраться, какие зубы стоит удалить, а какие зубы можно оставить и включить в общую концепцию нашей работы? Что касается удаления зубов, конечно, при э, генерализованном пародонтите, когда у нас у пациентов теряется уровень десны опускается кость, есть плохой запах изо рта, десна все воспалены, зубы подвижны, то по сохранению зубов здесь речи не идет. Конечно, можно сохранить эти зубы на полгода, на год, иногда на полтора года, но эта ситуация в любом случае приведет к тому, что эти зубы придется удалить. Скажем так, это немного мы делаем отсрочку к удалению, если пытаемся их спасать, но это такое спасение паллиативное. Зуб очень такая тонкая структура, которая повредившись редко бывает восстановлена в полном объеме и имеет хороший прогноз. Что такое хороший прогноз? Здесь наш центр ориентируется на швейцарскую страховую медицину. Что это такое? В Швейцарии страховая формула подразумевает зуб, который может служить более 10 лет. Если зуб служит менее 10 лет, то швейцарская страховая медицина его не оплатит клинике, которая взялась лечить такой зуб. Это у нас не наслышке информация. Мы э, основываемся на работе профессора Стефана Ида, который уже не один десяток лет работает в Швейцарии. И эта концепция очень импонирует нам. Конечно, можно сказать, что зуб, который служит 8 лет, 7 лет, это тоже очень надежный зуб. И, конечно же, в условиях нашей страны мы делаем на это скидки. Но если зуб служит 3 года, 2 года, 4 года, это очень маленький период времени. Если у нас, у нашего центра есть возможность заменить этот зуб на имплантат и закрыть вопрос до конца жизни пациента, он не будет касаться этих зубов, в плане уже этих имплантатов, то, конечно, это стоит сделать. Но наряду с этим существуют очень хорошие зубы, как я и сказал, у которых прогноз может быть 10 лет, 15 лет, может быть 7 лет. Такие зубы оцениваются в первую очередь по состоянию парадонта. Такой зуб не должен быть подвижен, он желательно должен находиться в группе других зубов, так называемых сегментов. К примеру, это может быть зубы до клыка. Расстояние от клыка и до клыка и от клыка в э, противоположную сторону. Такие сегменты очень надежны, они могут быть сохранены. И, конечно же, базальные имплантаты в данном случае будут работать на дополнение потерянных или воспаленных зубов, которые требуется удалить или были удалены. Поэтому базальная имплантация очень эффективна в случаях, когда мы оставляем часть зубов пациента, который имеет хороший прогноз и дополняем, встраиваем имплантаты в те места, где у нас зубов нет. Конечно, это большое преимущество в базальной имплантации, то что мы можем дать немедленную нагрузку в течение 10-15 дней, установить туда зубки на непосредственно имплантаты и пациент может пользоваться этой системой. Поэтому, Перед тем, как принять решение об удалении и сохранении зубов, мы проводим очень тщательную диагностику. В этой диагностике участвуют несколько специалистов. И таким образом мы даем точный прогноз, обсуждаем его с пациентом. И только после этого принимаем решение, как сделать работу пациента наиболее долгосрочной и решить вопрос на многие годы, чтобы пациент не ходил в клинику каждую неделю, каждый месяц, что-то подремонтировать зубами. Наша задача выполнить работу так, чтобы пациент на протяжении многих лет глобально ничего не менял, не ремонтировал, а только лишь приходил на профессиональную гигиену. Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего.